Всем, друзья, добрый день. С вами Этерия, Я являюсь спикером на Изи Визи. И сегодня мы проведем интервью с нашим новым спикером. Всем, друзья, добрый день. Я вами я спикером на на Изи -Визи. На с нашим замечательным спикером Владимиром Бойко. Владимир, он эксперт по ЗОЖ, здоровому образу жизни, он тренер автор уникального курса восстановления зрения 100% без операции», он очень разосторонний человек, он инвестор, владелец собственного бизнеса, летчик-инструктор, методист, исследователь, писатель, путешественник и просто творческая, интеллектуальная и энергичная личность. Владимир, добро к нам пожаловать, я… Очень рада, что ваша методика теперь доступна широкому кругу людей. И очень интересно, расскажите нам, пожалуйста, как вы оказались в Изи? Я всех приветствую. Рад видеть, слышать всех. Конечно же, видеть и слышать всех, чего вам тоже искренне желаю. И даже вам сейчас будет почти практическое такое применение. Если видите, смотрю туда и смотрю сюда. Вот таким образом зрение почти восстанавливается. Как я оказался в Изи Бизи? Ну, как всегда, случайно бывает в нашей жизни. Товарищ предложил, я поинтересовался, и когда я увидел, что там есть Анатолий Ирис, с которым мы неоднократно, не, неоднократно встречались в Москве, в былые времена, конечно, меня это очень привлекло, потому что, знаю его а, человеческие качества, и поинтересовался, а что за формат, в чем такая, и увидел, что да, знаний много дают, все дают знания, ну, знаете, о чем я говорю. И он единственное преподнес, как знания превращаются, это совпало, собственно, сфибрировало то, чем я занимаюсь, о чем, наверное, дальше мы и поговорим. Да, а расскажите, пожалуйста, как к вам пришло сознание и что сподвигло вас заниматься разработкой такой замечательной и вот действительно полезной методикой? Конечно, на этот вопрос можно было долго рассказывать, интересно, и очень занятно, потому что летчик-инструктор, интересно, занятно. Согласитесь, профессия просто жизнь, ну, полет, быть птица в полете. И вот вдруг раз, и здоровье говорит, все, тебя забраковали. Брак, вы понимаете, брак, как будто человек другой серии, другой, ну, другой, все, не пригоден ни к чему. И лет через 12 товарищи говорит: Володь, давай восстановим, давай летать. А вы же, вот как мы обычно? Ну как, я же повзрослел. А я говорю, я помолодела. И мы с ним идем, проходим летную комиссию. Я до этого немножко занимался, потому что горишь внутри. Занимал, проходим летную комиссию. Это подтверждено документально. И после этого, вау, получилось. Потом подсказал одному, другому, третьему. Этот проект, понимаете, он, он заработал сам собой. Есть результат мой, сложно поверить, но есть. Но когда тебе другие говорят, слушай, мне тоже лучше, что, это работает? И потом уже пошла программа, программа программы. Видите, что в интернет это границ как? Как птицы летают, которые не разбираются ни в национальностях, ни в народностях, без границ. И главное, что есть результаты, о чем будет, наверное, сказано тоже. Ну, это на самом деле очень вдохновляющая, интересная история. Я просто, на самом деле, мне это очень ну, нравится с точки зрения того, что вы это как-то не планировали, да, это у вас так органически зародилось, и вы уже помогли стольким людям. И, наверное, всем очень интересно, чтобы вы подробнее рассказали о вашем курсе, то есть на чем он основан, как вы его создавали, что вы, какие материалы вы исследовали, исследовали чтобы его сделать. <связывая> Конечно, вот вопрос очень интересен, потому что пока вы задаете мне этот вопрос, а вот здесь мелькают картинки жизни. Вот поймите, Эзотерика. эзотерика, ну я был в Великой Пирамиде, я был в этой камере фараона, это, это изумительно, это понимаете, я взял эту эзотерику и задумался, вот теперь ответ такой, и задумался, как это превратить в жизнь. Знаний-то полно, особенно сейчас интернет-доступностью, собственно, как и на платформе изи Вот, эзотерика, вот много по эзотерике, потом практически такие, как хождение по углям, в то же время в проруби там засидеться, подумать, что же в проруби творится. Ведь это выходишь за рамки, прыжки с парашютом, поездки по интересным сакральным местам. И вот это задался вопрос, как это применить в практике? Как это применить? И тут тот случай, когда товарищ тебе говорит, слушай, давай восстановимся. И это меня просто вскрыло, потому что летчикам, заметьте, таблетки нельзя. Ну вы полетите с летчиком, который на таблетках. Таблетки нельзя, если в таких очках будет, тоже нельзя. Операции нельзя, просто не пройдешь комиссию. Надо было природный, естественный, натуральный. Этого не было, тогда в интернете не было. Пришлось лопать и читать. Вот знаете, как собирать по крупицам? И вот экспериментировать, собственно, то, что, о чем я говорил. Метафизика, квантовая физика, квантовая медицина. Изучать эти стволовые клеточки, что это такое. В, тот, еще, в то время, когда мало кто... Кто? Я летчик, вот коснулся этого. Конечно, параллельно еще другие бизнесы и тому подобное. Но вот это я потом задумался, когда, как сделать так, чтобы даже не только себе, а даже твой род продолжает здоровые качество твоего вот этого вот запущенного уже какого-то природного инстинкта, я бы сказал. И когда предложил другим, слушай, говорит, у меня тоже это, это, это подходит. Ну, собственно, так и пошла методика. То есть, получается, ваш курс – это просто вот комплекс да, разных наук, а самое главное – это вот ваш еще личный экспириенс, да, опыт и ваши практические знания, что очень на самом деле удивляет и радует. Скажите, а вот есть ли какие-то возрастные или ограничения по медицинским показателям для людей, которые хотят его пройти? Конечно, этот вопрос всегда задается И знаете, ну я, как и все, наверное, проходил через mlm системы очень интересно. Вот смотрите, коснулся восточную да, культуру пестования жизни, вот так у них звучит. И западное, ортодоксальное, вот это классическая классическое да, здравоохранение. И вот это «и» — это соединение одного, соединение, и дает тот результат, который, а что маленький ребенок он разве не по природе? Все, что природа в нем работает. И возрастной, допустим, вот сейчас, к примеру, самые такие, это 84 года девушка, да, девушка, и у нее за полчаса и результат. О чем я могу говорить о возрасте, если результат? Я ошибся, вместо третьей строчки вверху, которую тестировал в точке А, вы уже знаете, случайно увидел трое, третью, и по третьей нижней строчке. Она все это называет, и это записано в видеоформате, записано нету предела вы понимаете нет разве природа может мешать но ну, конечно индивидуальный подход здесь очень обязателен собственно почему и программа идет с таким индивидуальным немножко подходом все работает восстановление зрения в ритме с природой в биоритме с природой почему без лекарств без операций то есть есть то естественное восстановление удивительный вопрос. Потрясающе. То есть, по сути, тем, кто хочет действительно улучшить свое зрение, самое главное, чтобы это было желание. То есть, когда есть желание, пожалуйста, флаг к и к вам. А как вы считаете, вот влияет ли улучшение зрения на работоспособность организма и вообще настроение и психическое, там, психологическое состояние человека в целом? Тоже прекраснейший вопрос. И этот вопрос, наверное... Я бы его замкнул с практики. Вот когда обучал э, этих прекрасных юнцов, курсантов, да, смотришь им в глаза, как все это. Это стопроцентная психология. И вот в моей практике я говорю и не перестаю говорить, и даже сейчас благодарю, что намекнули мне. Да. Друзья, всего-навсего, это вот эти упражнения, которые вы видите в интернете. 7 процентов даже 10 нету а все 95 90 процентов это психосоматика это психология это культура человека это культура человека его питание питание не это не то что туда мы ложим питание мозгами питание эмоциями, эмоции жизни ну и конечно же уже на самом крайнем то что а чем мы питаемся вот это клеточное питание и здесь вот такой широкий подход, вот как культура питания, я бы посмотрел на всех уровнях жизни, на, во всем восприятии этого. Вот как-то так. Потрясающе. Просто безумно, на самом деле, интересно слушать ваши ответы и насколько вот глубоко вы этим занимаетесь. И... Я хочу сказать, что на нашей платформе уже есть записи ваших вебинаров, и уже есть люди, которые не только посмотрели, ознакомились с вашей методикой, а которые действительно, которым действительно она уже помогла. Я вот лично слышала отзывы очень, очень приятные о вашей методике. Я вот вообще лично считаю, что помочь хотя бы одному человеку, да, это успех. Помочь десяткам это большой успех. Ну, а Когда уже исчисление идет там, на тысячи, то это грандиозно успех и очень, вообще, благая, хорошая миссия. И если ставили ли вы для себя какую планку, да, есть ли у вас там далеко идущие цели, связанные с вашей деятельностью, которую вот, вы хотите осуществить? Вопрос очень, вопрос, я бы теперь его сказал, он классический и отличительный от всех задающих такие вопросы, для изи-бизи тоже, потому что он связан, заметьте, с практической точкой зрения не с количественной стороной там чего-то выданных знаний, а результатом э, для людей. Я бы ответил так. У меня м -м, вот ровно год назад, э, стоп, полтора года назад э, был вебинар, все, у нас всего 30, 40 минут, 36 минут. Этот вебинар просмотров, просмотров, это практическая сторона, больше миллиона. Мне оттуда люди пишут, что только не убирайте, только не выключайте у меня. Сейчас скажу, да, он э, вне доступа, а люди те продолжают, я же вижу, цифры идут, продолжают. Значит, что, не получают результаты. Это значит, сотнями людей улучшили зрение на строчку, на две, на три. То есть, друзья, услышите, они не дошли до операции. Есть, которые ушли от операции, думаю, поговорим об этом, но не дошли до операции. И вот эта практическая сторона, что мне захотелось превратить это в отличительное. Вот ту метафизику, эзотерику, все квантовая медицина превратить в практическую сторону вот этого вопроса и исчислять не количеством людей, э, не количеством людей уже получивших, а возможностью для тех людей, которые хотят, желают, жаждут быть что? Вне зависимости от каких-то систем, вне каких-то костылей, а именно природным, естественным способом э, восстановить свое зрение. И в самом начале у меня было такое интересное, знаете, не научить вас быть здоровым, а научить вас научиться самим. Вот это отличительная разница, понимаете, когда вы не зависите ни от кого, нет никакого искусственного крючочка, нет бизнес-плана, прорисованного вам уже до 90 лет и старше. И вот, собственно, это легло в методику вот, вот этих наших, я бы сказал, отношений. Люди совершенно на разных уровнях, может быть, чуть-чуть дополнительно в этот вопрос скажу, задают вопросы, вот у меня то, а у меня тот, знаете, я название уже позабывал, не работается с названиями, работается с общей целостной ситуацией человека – побочных эффектов в море коррекция веса приходит в норму но это как отдельная тема можно сказать понимаете восстанавливается ну весь организм вся жизнедеятельность человека с окружающей средой приходит в норму ну вот как-то так вот выстраивается поэтому отдельно можно долго рассказывать по каждому вопросу еще но в целом все получают не только то что хотят а даже больше это, это просто потрясающе, что вы занимаетесь таким благим делом и на самом деле наш организм действительно он настолько взаимосвязан, все процессы настолько связаны и Особенно когда мы говорим о нашем зрении, это настолько как бы, важно, да, когда ты имеешь возможность, возможность хорошо видеть, без очков, без линз, без операций. И э, ваш курс э, в моих глазах имеет просто огромную ценность. Когда уже вы начали говорить о побочных э, эффектах э, видео коррекции фигуры, я думаю, сразу всех женщин глаза загорелись сейчас. Э, просто восхитительно. А, скажите, я вот когда изучала вашу биографию, у вас же также указано, что ну, вы очень разносторонний человек, да, что вы еще инвестируете, вы владели собственного бизнеса, то есть не могли бы вы а, рассказать о других ваших там, увлечениях, а, какие может быть там у вас еще хобби, которые выходят вот, а, за рамки вашей а, оздоровительной а, и полезной деятельности? Угу, э, смотрите, очень, очень интересно, вы затронули, потому что ничего откуда-то не берется. Вдруг здесь я такой, э, уже было сказано, летчик, когда э, все, с летной работы расстался. Да, я коснулся, э, коснулся предпринимательской практики. Я дошел до атомной энергетики, до атомной энергетики не наемным рабочим, а со своим предприятием. Со своим предприятием я делал поставки в, во Вторую мире компанию то есть общался на этих уровнях но меня будоражила идея и она она просто вау потом когда я прошел комиссию вот это сама миссия сама идея сути жизни для чего ты и когда восстановил зрение я знаете что я понял что здоровье управляемое не кем-то а изнутри тобой я подумал как это превратить в управляемое теперь управляемое здоровье как это в практике сделать Собственно, тогда было сложно это, да, а вот сейчас мы понимаем через эту прекрасную программу, когда можно последовательные шаги, системные шаги и инвестирование. И вот тогда у меня род родилась такая интересная идея, как мне это превратить в доступность в широкой массе людей. Это не работает в одиночку, это работает моя идея, как вот с такой прекрасной программой, как здесь, с прекрасными людьми, которые в такой же типичной теме, ну, что-то профильное объединяясь, вот куда нужно инвестировать, понимаешь тут инвестируя, вот это говорят все, инвестируя в себя, в свое здоровье. Вот что такое нет зрения. Я, я привожу такой пример: закройте один глаз, закрыли, видите, видите? Но ведь на 50 процентов там меньше видите. Вы хоть понимаете это? Откройте, тоже видите, но уже на сто процентов. Вот вот что такое здоровье. Представьте себе, что ваше здоровье гаснет, гаснет, гаснет. Что? Ну какая, куда инвестиция, кому ты нужен? И вот это очень интересная идея э, восточной философской это, культуры пествования жизни. Есть понимание звезда природы, там, звезда... Вот это взято оттуда, когда все пять сфер жизни человека, жизнедеятельности человека, я уже опережаю, наверное, вопросы, хотелось бы сразу и все. Человек присутствует везде. И нужно инвестировать то, что вокруг тебя, где ты на первом месте, я. Здоровье, отношения, хобби, личностный рост, знания. Это, собственно, платформа Изи Бизи. И бизнес, карьера. То есть где-то выдай полезность людям, полезность миру. И тогда ты только здоров. Вот это работает прям изумительно. И когда я это понял, вот это ожила идея, как это донести до большего количества людей. Донести можно только одним единственным способом – результатом. Знания. Формула работает у меня в Знание плюс действие равно результат. Знания не дают результата. Я благодарю Анатолия Ильи, который вначале я сказал. Понимаете, он не знания вот сюда перенес. А он как, дайте, пожалуйста, практику, которая дает результат. Собственно, зрение, оно управляемое. И люди видят на строчку, на две, на три. на Вот он результат. Поэтому я инвестирую себя в первую очередь вот в эту сферу жизнедеятельности и, соответственно, все, что через вас, потому что вы мои основные инвесторы, чем? Догадайтесь. Результатами. Друзья, вы понимаете, результатами. Мне нужно твое здоровье, понимаешь? Твое, твое... да, лучше увидел, увидела. Это мой результат, я радуюсь тогда, потому что это факт по, по факту, просто-напросто. Вот такой как бы ответ. Владимир, просто на самом деле впечатлена вашим уровнем а, осознанности, да, потому что вы настолько осознанные вещи говорите, и, конечно же, самое главное, а, да, когда вы добились а, вот результата, да, и успеха, и знаний в какой-то области, что вы делитесь этим и делаете такое хорошее дело». А у нас а, вообще есть такая формула да, успеха, то есть, когда знания конвертируются в действия, тебе на выходе успех. А, поэтому очень приятно и полностью созвучно все то, что вы говорите. А, я вот посмотрела, что у нас а, тут уже комментарии пишут, и а, вот Сергей а, очень а, попросил, чтобы вы побольше рассказали, что, что там про прорубь а вы затрагивали это. Вы сами туда погружались? Расскажите, пожалуйста. <смех> погружался я погружался когда ну собственно средняя полоса россии москва в москве по волжье волгу а в этом году даже пришлось в крыму зимой в море это очень вот скажу это отличительно Проруб и открытое море это море не то вот проруб это то что надо а самое серьезное это не просто вот прорубь да это загорелось внутри мне захотелось знаете захотелось открыть в себе новые какие-то возможности как запускать иммунитет и он запускается не просто прыгнуть в а самое сложное было. Однажды, есть даже видеоролик такой, однажды утром никого, только я один, пришел в прорубь, эту прорубь долбишь палкой, открываешь, видно долбишь, там занешься, в прорубь воткнул палку, этот влет она торчит. Прорубь разделся, не ну увидеть никого. Мы привыкли, да, перед кем-то, ну, как-то такое, айфория, чтобы зажечь, ну, как-то такое вдохновение. А тут один наедине с природой. Полезешь ли ты туда? Вот такая проверка изнутри, наружу. И видно, да, прыгнул туда, там, 20 градусов, правда, такой, и все, выбежал, позанимался зарядочкой. Вот зажгло, вопрос был, что, что, как сблизилось. При, сблизила сама природа с внутренним желанием. Не от головы, что это там полезно что-то, это хорошо, это там показательно для других. А в первую очередь мне захотелось, мне, через себя, и тогда пошло остальное и угля, по углям ходить, и холотропное дыхание, и рюбофинги, и эзотерические, и целительские серьезные методики, поверьте, оно все пошло как? Опять в практику через себя. Вот если заметили сейчас, я смотрю туда и на вас, туда и на вас, делюсь с вами практикой. Не просто вот компьютер, да, сейчас все это говорят так, зрение садится. А вот посмотрите, у меня кошка, там крымская природа шлет вам привет, да, там голубка сидит на дереве, я совсем рассказываю. Сидит уже на гнездышке. Понимаете, туда глаза вдохновляются, и ты опять сюда. Но нет повода спазмироваться. То есть, то есть вы понимаете, да? А, да, и я вот, когда мы ну, говорили про единение с природой, я вот, например, по себе знаю, что ты, когда там многое там работаешь, да, устаешь, вот когда накапливается эта усталость, ты отдаешь очень много энергии, что вот восстановить энергию, вот прямо восстановить, это можно только а, с помощью природы. То есть это нужно куда-то поехать на природу, выключить там телефоны, не брать книги, чтобы не наполнять себя вот чужими мыслями, да, и вот только вот лежать или сидеть и а, вот наслаждаться природой. Вы, я думаю, тоже, да, так же считаете? Не просто считаю. Очень удивительно, есть место здесь в Крыму, товарищ приезжал тоже, Называется коса. Коса. В море уходит 7 километров, уходит, представляете, земля, полоска земли. Вот здесь вода и вот здесь вода. У меня есть такой даже в записи. Вот на этот край уходишь, ложишься, пятки в воду в море опускаешь, и ты на краю своего острова. У -у -у -у, вот это. И отключаешься. Вот тебе медитацию учат еще. Самое сильное. Вот окажись там и связь с водой. Вот э, тоже взято с той же эзотерики. Самое сильное – это шум моря, воды. Она неповторимая тоже с водой связаны и у нас это балансирует гармонизирует да некогда там вот к, к тому же что в весенней депрессии да некогда там переживать за что-то соединись с этим это самое сильное работает так оно есть в лесу побывать вот тоже очень многие интересные а как вот изумительно проводился, с, с, одна женщина приезжала тоже повязку на глаза и в лесу бежим это, это просто работает ребята вот так вот, вот, ну, вот связь. А у вас же еще, я просто сама, на самом деле, очень часто бываю в Крыму каждый год, у меня там родственники живут, и я очень люблю Крым и представляю, какая там, знаю даже, какая там энергетика, не была ни разу на этой косе, но зато очень люблю, постоянно, когда приезжаю, езжу на Айпетре, это гора просто необыкновенная, и, конечно, ты прямо чувствуешь такую мощную энергетику, да, заряд прямо бодрости природной. Вау. Wow. Очень здорово. А расскажите, я хотела вас еще спросить, какие вот, может быть, истории, да, и отзывы а, вот а, ваших а, людей, да, которые проходили ваш методик, вас вот, больше всего воодушевили и мотивируют продолжать и делать это дальше, и делиться вашей методикой? Вот, вот, вот, вот, вот, вопрос, который чуть ли не вначале должен был звучать, потому что все, как это мне повлияет? Вот он рассказывает, а для меня-то что? А как у других? Больше всего, друзья, знаете, я бы даже так еще сказал, меньше всего, с кем я занимался, вот есть у меня видеозаписи, я на изи-бизи проводил и показывал, это Верочка, да, которая ушла от повторной операции в Америке, то есть доступность благодаря такой прекрасной программе она позанималась, увидела улучшение, а ей надо было через полгода опять на повторную операцию. Она выходит на меня, Владимир, то-то, то-то. Мы с ней продолжаем дальше, она приходит опять на проверку в больницу, обязывает, проверьте, у меня уже все прошло. Врачи, говорит, сами в очках бегают, проверяют, говорят, куда делась, куда рассосалось, все ушло. Друзья, уйти от повторной операции, это дорогого стоит, понимаете? Не дойти, это, я говорю, сотни уже не дошли. А вот уйти тяжело, сложно. Лучше не доходить туда. Больше здесь скажу, вот, вот это вдохновение. Результат, и вот мощный результат. Типичный случай был, девушка звонила, однако она решилась на, на две встречи с профессорами, ушла на операцию и тому подобное. Заметьте, как люди принимают решение, но есть возможность не дойти. И это вот такой он вдохновенный очень случай. Но у меня больше сейчас, буквально в свежую, Светлане, я привет шлю знает, которая Светлана, не про все все сразу так рассказываешь, не все хотят быть публичными, да? но девушка занимается год, ей за 50 год. И когда вот сейчас годовщина, мы когда сравниваем, было и стало так работать принцип, она помолодела, она включилась, у нее омоложение, у нее просто она жизнь изменилась. Друзья, зрение, почему и называется прозрение? изменилось. Шаги были незаметные. Все время говорил, да что-то я вот занимаюсь, но как-то не видно, не видно. Ну, услышьте, год прошел. У нее была вторая, третья строчка, сейчас шестая, седьмая, восьмая. На 3-4 строчки в год, друзья, да мы десятилетиями накапливаем. Вот это! И отношения изумительные. Вот это вдохновляет. Серьезней, серьезнейший случай. Вот это вот свежий, прям вот я сейчас дошел но серьезный случай я благодарю Татьяне Воронцовой, которая, собственно, в 58 лет рассталась за 10 дней с очками за 10 дней. Ну там случай был она больничные взяла там и за время больничных надо было что-то делать. Она за 10 дней и другое. Она благодарна на днях мне тоже написала отзыв. Ее сын, который с детства не мой, больной, ну там не будем в этот, и он ограниченных возможностей, так скажем, он в 30 лет Взял методику, эту же методику, взял он молча, когда увидел, что мама точно без очков. Он, он раз, мама, покажи, мама. А ну, мама, еще покажи, а ну вот это посмотри. А ей смотрит, что она без очков это делает. Поверил, когда ей поверил, понимаете, не детей надо учить, самим надо меняться. Он поверил, он взял эту методику и, и занимался самостоятельно. Я его не касался. То есть, работает, что работает? Не я, биоритм природы работает. природа. Представьте себе ограниченных возможностей человек, позанимался, и он приехал к маме и говорит, я просто счастлив. Он приехал без линз в футляре сейчас, так как в интернет-бизнесах там занимается, в футляре у него сейчас эти флешки лежат вместо линз. Вот это просто вау! Самое больше всего вдохновляет, знаете, результаты людей. И когда вы посмотрите результаты, там вот Павел, молодой человек, полтора месяца ничего не было, потом раз он опоздал этот самый в занятие, прыгнул в занятия, дядя Вова у меня, и начинает рассказывать, ребят, вы понимаете, не наигрывалось, это же видно, это же очевидно. Он, а ну-ка подробно расскажи, сыночек. что молодой парень, все это самое. Молодой, и он активный, энергичный. Ну, ну просто, когда его видишь, все говорят, слушай, ну вот искренне и открыто. Все это доступно. Вот это вдохновляет. И тогда ты понимаешь все вопросы, которые ранее задавали. Вот чего оно стоит. Вот это того стоит. Для чего мы? Конечная цель, знаете, касался этих вопросов. Есть промежуточный синдром хронической усталости. А потом выхожу на то, по методике, твое предназначение. Вот сразу конечную беру. Так вот, друзья, когда выходишь на то, для чего ты вообще пришел в эту жизнь, то, для чего тебе это зрение надо – вот это вот, какой там синдром, оно пропадает, оно просто вот выходишь крайней точки. Ты сейчас, и то для чего. Поэтому вау, я благодарю эту Вселенную, которая дает возможность через меня вместе с вами общаться вот на таком здоровом же языке. Мы тоже благодарим Вселенную, мы благодарим вас, что вы теперь делитесь своими знаниями, эти истории, вот действительно, у меня просто, например, до мурашек пробирает, потому что то, что вы дарите людям, эти возможности, это бесценно. Это действительно бесценно, это меняет жизнь качественно лучше. И спасибо вам за это огромное. И у нас уже на самом деле многие спрашивают, когда уже будет следующее занятие, и расскажите, пожалуйста, поподробнее, когда мы сможем увидеть его. И что на нем ожидать? В чем будет его актуальность? Угу. Очень, очень благодарю за вопрос, потому что всегда в настоящем нужно двигаться только в будущее. Заметьте, мы немножко касались прошлого с позиции будущего. А, следующее занятие, да буквально уже сейчас нужно посмотреть в расписании. В среду мы с вами встречаемся. Это из серии, из модулей 3 три модуля, три серии, на вот этот весенний призыв, я бы сказал, весеннее, апрельское вдохновение. Потому что только по весне сейчас, вы понимаете, все растет, цветет. Ну, я вам говорю, вот сегодня вот все зацветает, вот в Крыму уже все зацветает. И это работает вместе с органами, с организмом, через глаза. И вот в среду будет, в среду будет такая тематика, как эм, э, вот первый модуль – это «Как начать?» Можете посмотреть в записи. Второй модуль э, это было было, было как, э, как, со, со, как занятие проходит. И третий, что собой представляет э, третий модуль, что собой представляет методика. Но в среду будет дополнительно это то, что э, как бороться с депрессией, в весенней депрессии, вот многие задают вопросы. Понимаете? И что? Я беру эту информацию, идет. Так сейчас очень актуально, очень многим людям, мне с Америки звонит, что делать, что еще откуда-то. Друзья, делать с природой нужно сейчас. И вот этот я решил в среду запустить, вот такой модуль, как, как в весеннее вот это время работать с собой, чтобы уйти, не дойти, даже не думать, никакой депрессии, ничего такого и помине не будет, если вы будете в гармонии, балансе, равновесии с самой природой, но через себя навстречу. Поэтому до встречи. То есть, я, например, думала перед интервью, что ваша методика, она ориентирована на людей, у которых проблемы со зрением. А сейчас после беседы с вами ко мне приходит осознание, что это настолько более глубокая мысль и предназначение вашей методики, что я, например, хотя у меня зрение, слава богу, нормальное, но я теперь сама очень хочу посмотреть ваши вебинары, потому что я представляю, ну, понимаю… Это сознание, насколько это благотворно влияет в принципе на э, организм да, и на все процессы, которые связаны. Э, я вот смотрю, что у нас еще э, нам написали вопрос от Марго Журавлевой. Достигнув результат, надо будет продолжать выполнять упражнения и методику? И как часто? И вот еще от меня вопрос, которые у меня Возник. То есть это все индивидуально, да, То есть у каждого зрения улучшается по-разному. Это все зависит от человека, правильно? Давайте два вопроса объединим в один. Значит, смотрите, болезни нет, болезни нет, вот сразу такое. Есть отклонение, но есть нездоровый человек или нет. Слово «не» я даже не использую. Здоровый на 10%, на 50%, на 90%, на 100%. Здоровый. Но если ты здоровый на 10%, нужно что? Кое-что сделать и быть уже на 30%. Кое-что сделать. Я это сделал в ритме с природой. Занятие, надо ли заниматься, смотрите как. Все дело в привычке. Когда у тебя здоровая привычка, мы разве думаем об этом, надо заниматься или нет? У тебя здоровый, маленький ребенок бегает. Вот очень типично. Он бегает, он здоровый, да, еще здоровый. Он думает, что такое здоровье, что такое глаза, как ими работать, упражнения. Нет. Так вот, наша цель, задача за время курса приблизиться к правильной здоровой привычке. И если эта привычка дальше у вас сохранилась, вы живете здоровый. Какой там, о чем думать, какие упражнения, они перетекают в здоровый образ жизни в целом и целиком. Вы становитесь вдохновенным. Настолько, что у вас не только, почему я говорил, не только у у вас все остальное сопутствует увидеть лучше. А что значит увидеть лучше? Соединяем теперь вот то, что предназначение. Ты просто просыпаешься и горишь, ты еще глаза, там есть методика, не спеши открыть глаза. Ты с закрытыми глазами уже видишь то, для чего у тебя этот день как бы предназначен. Тебе хочется видеть, ты, ты этим живешь. Это чуть-чуть мышление поменять, оно не может быть нездоровым ради того, для чего ты пришел. И вопрос задавала еще... Задавала, еще да, задавала а, а, Марго, да, ну, надо ну к, как часто нужно продолжать а, выполнять упражнения. Но я так понимаю, что вы уже затронули. То есть это, в принципе, как здоровая привычка, правильно? Так точно, здоровая привычка, все. У кого-то раньше, у кого-то позже. А теперь как срабатывает у людей вопрос от тебя непосредственно. Это, а, значит, у всех по-разному. Зависит, насколько ты предрасположен, почему у методики я вначале мини-тест, то есть тест, тестируем человека по факту, какой ты есть, чем ты обладаешь. И вот человек, все одновременно занимается, опа, у этого уже все нормально, этого еще нет. Потом на каком-то уровне у этого восстановилось, у другого еще нет. Почему? Свои индивидуальные особенности продолжать нужно дальше, находить первопричины выходишь, а эти первопричины сами проявляются и идет человек дальше. Рано или поздно он все равно к этому придет. И поэтому проявляются побочные эффекты выходят еще что-то заканчивается, что и зрение в целом тоже восстанавливается. Просто, все очень просто. вот гениальное просто нужно восстановить обменные процессы, обменные процессы кого меня с этим миром. Меня вот, я с вами сейчас, обменные процессы на хорошем, позитивном состоянии, все. Перед этим был вопрос, я задаю вопросы всегда в занятиях. Скажите, пожалуйста, от чего у вас ухудшается зрение? Знаете, что отвечают? Все. Как только я думаю о чем-то плохом, что-то негативное, как только я начинаю делать не то, что мне нравится, я заметил, зрение падает. Спросите пожилых людей. Они все скажут, как только психуешь, нервничаешь, падает. Друзья, что ответ другой противоположный? Зачем мне этим заниматься и даже об этом говорить? Понимаете? Поэтому методика построена только на позитивном общении. Поэтому я даже многие болезни названия подсматриваю в интернете, чтобы понять, чем связано с природой. Вот и весь выход. И это любому, каждому доступно, если он этого желает и хочет быть здоров. Вопрос следующий, для чего тебе это надо? Если вы ответите, тогда все, мы с вами. Вперед. Да, спасибо вам большое. Конечно, очень важно развивать в себе правильные привычки и быть здоровым, потому что здоровье превыше всего. Не нужны никакие богатства, если у вас нет здоровья и, главное, хороших отношений в семье и со своими близкими я вас а, очень благодарю, это просто было потрясающе наполненное а, смыслом, эмоциями интервью, а, просто безумно понравилось, а, что вы делаете, какие результаты а, получают люди благодаря вашим а, методикам. А, Спасибо большое от меня лично, от всех зрителей, которые пишут, что э, благодарят вас. И было очень приятно с вами познакомиться. И мы увидимся с вами в среду на вашем вебинаре. Я сама обязательно приду посмотреть. Спасибо от, большое. Ответные слова я благодарю вас, также благодарю. И я желаю вам искренне э, вашими счастливыми глазами вместе с вами видеть этот богатый, счастливый мир. До новых встреч!